Но это усталость, которая не проходит после отдыха. То есть это усталость, которая не связана, например, с нагрузкой, да, а какой-то такой общий фон, да. А это отсутствие желаний достаточно длительное, то есть вот ну, ничего не возбуждает, да. А так называемые, да, вот эти серые очки, да. А мигрень – это больше про напряжение, чем про депрессию. Вот тут пишут просто мигренинг, mm -hmm. да, вот. А, а, это, знаете, когда, ну как бы вот этой дифференциации дифференциацией, вот, знаете, вот действительно одеты серые очки, а, а там же все цвета становятся серыми. Да? Это невозможность, такая трудность восполнить ресурсы. Это даже если что-то порадовало и дало какую-то энергию, оно так быстро иссякает, да, что, ну, Тебе как бы не дожить до следующего выходного. Это отсутствие перспективы. То есть человек как будто ну, не, не, не, может строить, он не может строить планы на будущее. Он как будто не видит, да, что что-то может измениться. Да? А это вот мы говорили, я сейчас не хочу повторяться, да, вот кто позже присоединился, у нас в было, что телом, да, вот можно проживать, да, тело как бы вытеснено, вот, но там это не, не, не то, что это можно назвать депрессией, по идее телесная, телесная история, это либо там же сбой энергии, да, то есть, ну, к Авицене тут можно вернуться, он давно все это уже описал, значит, либо энергии слишком много, либо их слишком мало, да? Угу. Вот, то есть нарушение вот этого баланса на да, поступление энергии, и тогда да, ваш орган начинает болеть. Сейчас же очень модная эта история с психосоматикой, вот тоже у меня много есть чего сказать по этому поводу, сейчас все учатся на психосоматике, да? это что такое, это что профессия, это ты кто, врач или психолог, или психиатр, это психосоматика, это что вообще? Да? Вот. Я, знаете, раньше радовалась и говорила здорово, пусть идут учиться психологии, это поднимет общий, значит, уровень да, образованности. Да, но оказалось, что у этого есть еще цена, потому что а, это огромное количество шарлатанства, а, да, которое действительно опасно. Да, а, да, там, я всегда очень относилась, ну так настороженно к расстановкам, вот. А я использую этот инструмент как бы, но, но я не говорю что я там расстановщик или делаю иногда точечно на групповых занятиях там где-то уместно и как бы вот совсем с другим пониманием да? вот. сейчас значит все там расстановка учатся за какие-то деньги сейчас вы придете мы вас там значит, расставим вашу ситуацию и что? Да, вот это быстрое исцеление, вот и а, дает для тех, кто в депрессии, это дает такой временный импульс, да, и, и люди, да, вот, думают, что это так, и вот эти быстрые снятия симптомов а, по борьбе с депрессией, да, очень много рекламы, там, а, связано, ведь слово, да, точно, и цепляют, да, вот. А, да, человек, у которого такой, там, да, это с прокрастинацией с этой, это целый отдельный эфир можно делать, да, по, что только ей называют. Вот. А, а там внутри вот эта депрессия брошенности, понимаете? Mm -hmm. вот. И говорит, мы, мы уберем вашу депр... мы избавим вас от депрессии. Слушайте, если бы от депрессии можно было избавить, тем более там разово, там, да, практически хирургически, но. но, но... Включите голову, понимаете, как вас кто-то. Я сейчас, сейчас я скажу важное, да, про лечение депрессии. Депрессия — это лучшее время, когда вы можете понять про себя то, что вы не поймете больше никогда. Вот так хорошо мы себя можем узнать еще, когда мы влюблены сильно. Но это со знаком плюс, да, и это как повезет понимаете, вот. И, и там, конечно, другой гормональный фон, и там тоже трудно думать, вот. А депрессия – это прекрасное время для ответов на вот один из там важных вопросов «Кто я?», да? вот, а это идентификация, потому что пока ты не понял, кто ты, ты не понимаешь ни что тебе надо, никуда тебе надо, никто тебе подходит, ну вообще, ну как можно что-то вообще делать, когда ты не знаешь кто ты, да? а в каждом новом кризисе, каждый новый вызов судьбы это необходимость теперь, а теперь я кто, да, а какой я, вот я же изменился, да, вот, я это кто, это человек, который что, да, вот, что он хочет, что он умеет, что он понимает, там, откуда, где его корни, да, из чего он состоит, да, какой он там, да, а, а вот Инстаграм, э, э, который вы сегодня да, упоминаете, это же полигон для, для нарциссизма, где тут хочешь не хочешь, посмотришь, пойдешь в депрессию, потому что начинаешь себя сравнивать, да? а у меня не так, а это так, а, а правды там, в общем, мне не докопаешься? Mm -hmm. Можешь так представить, mm -hmm. да, что и ты думаешь, боже, а у меня не так, и все, и вот эта самооценка падает а низкая самооценка это просто поле для, для развития депрессии пожалуйста